Гагиком Микаиловичем и использовалась поначалу для лечения тяжелых форм зависимости, таких как алкогольная, наркотическая и таких психических расстройств, например, как аутизм. В настоящее время методика совершенствуется учеником Гагика Назлояна Сергеем Антоновичем Кравченко и имеет название лицо личности и является арт-терапией нового поколения. Предназначена она для тех кто хочет лучше понять себя, ну и найти свой путь. И если мы лучше понимаем себя, то значит мы лучше понимаем, зачем мы здесь. И в этой методике выделяется несколько этапов. Сейчас максимально коротко я вам об этом расскажу. Первое, что делается, лепится яйцо, может быть из такого темного или телесного пластилина. Чем более оно приближено к идеальному, тем лучше, поскольку живое, целое, оно идеально. Здесь проживается такой этап, как рождение, пребывание в утробе. Мы можем прикоснуться к этому нашему этапу жизни и даже его исцелить. Следующий этап, когда мы присоединяем к яйцу, шею происходит присоединение носа, мы таким образом делаем углубление для глаз. И этот уровень портрета называется общечеловеческий. Здесь решаются задачи, отношения к другим людям. Насколько мне комфортно бывает во многом так зачастую, что где-то в глубине души живет страх по отношению к даже своим чувствам, которые у нас есть, и к другим людям. Следующие этапы развития портрета – это родовой. И на этом этапе решается вопрос отношения к своему полу и к женщинам, мужчинам в отношениях с ними. Следующий уровень портрета – это семейный. И это тоже отношения с родителями, как много в этом слове, как много они значат для нашей жизни, для того, чтобы наша жизнь была гармоничной. Это многие люди уже понимают, когда у них появляются и свои дети тоже. На каком-то этапе мы работаем и с тенью, и этот портрет может быть из темного пластилина. А когда человек переходит к индивидуальным чертам в портрете, то тут он выходит на такой этап, как внутреннего благополучия, гармонии с собой, гармонии с другими людьми. На мастер-классе вы сможете почувствовать себя творцами собственной жизни, собственного «я», вы сможете лучше понимать себя после, после мастер-класса. Созданный портрет, за полтора часа вы сможете создать этот портрет и взять с собой домой, и где и продолжите работу при желании. Наш мастер-класс состоится 14 августа с 16 до 17.30.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 И то, что происходит на самом концерте, там никогда это не происходит все с одного дубля. Да, У них есть целые сборники этих ляпов. Ну что, первый ролик записываем, да? Да, записываем первый ролик. Да. Я как себе не нажал, не нажал запись. Ну, хорошо. Вот сейчас все записывается. Угу. Понеслось. Ну хорошо начал первый Мне понравилось. Когда не смотрел бумажку, да, я да. понял.